Обрести тебя и нести тебя на своих руках Больше не надо сильно быть тем буду я Мы не как они, мы построим мир Где за окнами видит вес квартал Как день за днем с тобой без ссор я танцевал Только любимая только любимая Только желанная И небом данная Только любимая Только любимая делая сильнее Нежностью своей Опреси тебя только так, чтобы раз и навсегда И черчись, что мы все тебя Обнимать хочу, и в глаза смотреть, И от этой любви нам не стареть Я хочу быть с тобой любить, пылать и Только любимая, только любимая Вонта моя, только любимая, только любимая, делая сильнее нежностью. Только любимая Только желанная И не вам данная Только любимая Только желанная И не вам данная Только любимая Только желанная Только любви